Идеальная пара нижнего белья. Существует ли она? В сегодняшнем видео мы займемся ее поиском. Сравним между собой трусы и плавки, боксеры, брифы боксеры. Это будет серьезная борьба, а победитель будет только один, который превзойдет всех. Вы узнаете об этом в конце. Итак, господа, позвольте огласить правила. Будет пять раундов. В первом мы поговорим о внешнем виде. Затем поговорим о комфорте. После чего затронем функциональность, универсальность. И в последнем мы поговорим о том, что предпочитают девушки. И, друзья, напишите в комментариях, как считаете вы. Я хочу узнать, если вам нравятся плавки, брифы боксеры, или вы любитель боксеров, напишите в комментариях, почему. Первый раунд. Давайте поговорим о внешнем виде. Начнем с третьего номера плавки. И если вам 8 лет, вы выберете с трансформерами, это шикарная опция в принтах, скорее всего они номер один. Так для большинства мужчин, которые покупают себе нижнее белье, есть на выбор какие-то веселые рисунки. Или расцветка, которая подчеркивает наши естественные черты. Или что-то более строгое на ваше усмотрение. Перейдем ко второму номеру. Боксеры. Как я уже говорил, если у вас есть небольшой живот, вы большой парнишка, боксеры – великолепный выбор. Потому что из всего выбора они будут лучше всего смотреться. Но если вы достойно сложены, вам нужны брифы-боксеры. Они номер один в моем списке. Брифы-боксеры стали популярны в 90-х. Марки Марк сделал их популярными с его огромной рекламой на билбордах. Что мы увидим в этих трусах? Они самые офигенские, как ни крути. Особенно, если у вас довольно привлекательное тело. В них вы можете спокойно ходить среди своих подруг. Будете выглядеть отлично. Что касается родителей, многие парни переживают, если вдруг в гостях у родителей девушки их увидят в трусах. Так с ними все будет в порядке. Вот это мой выбор. Второй раунд, друзья, поговорим о комфорте. И на последнее место я поставил семейники. И это решение может быть довольно противоречивым. Многие из вас могут сказать, Антонио, о чем ты вообще говоришь? Семейники – это самое удобное нижнее белье, которое у меня когда-либо было. Я словно хожу без белья. Нет никакой поддержки снизу, ну как бы звеню своими ребятами. Но это палка о двух концах, потому что снизу нет никакой поддержки. Это возможно и хорошо, если вы не очень активный, если не бегаете, если вы относительно молодой, но когда вы станете старше, станете немного чувствительнее. Вам нужна поддержка снизу, особенно если вы активны. И на второе место я ставлю брифы боксеры. Они, конечно, лучше, чем предыдущие. Да, они закрывают, но все-таки нужно больше поддержки вашим друзьям. Поэтому на первое место я ставлю плавки. По моему мнению, плавки отлично справляются с поддержкой, если они правильно пошиты. Если у вас пара плавок, сделана из прекрасной ткани, и ничего нигде не натирает, не давит, и сидит на вас здорово, кроме того, у вас полная свобода движений. И это самая удобная пара нижнего белья, которую вы сможете найти. Третий раунд. Функциональность. Ваше нижнее белье должно делать свою работу, которую я приравниваю к защите вашей одежды. И защите непосредственно ваших мальчиков. Держать их вместе и не подвергать их опасности. На третьем месте будут боксеры. Позвольте объяснить, почему. Вы идете в зал, надеваете пару семейников, ну и пару шорт. И, допустим, приседаете. Девушка хочет с вами познакомиться, подходит ближе, и перед ней открывается весь вид. Возможно, кому-то и понравится, но для большинства из нас это не то, что мы хотим показывать. Вот почему, когда дело доходит до функции одежды как защиты, боксеры, может, и делают хорошую работу. Но когда дело доходит до того, чтобы ваши друзья сидели на месте и были защищены, эти трусы не всегда справляются. На втором месте у нас плавки плавки это отличные трусы которые справляются с тем чтобы держать ваших друзей вместе но у них есть проблема у меня были такие и я заметил что они не покрывают внутреннюю сторону бедра. Поэтому там может натирать, особенно если вы много двигаетесь. И поэтому на первое место я поставил брифы-боксеры. И тут они лучшие, как ни крути. Покрывают бедра на внутренней стороне, держат мальчиков на месте, защищают их. В них вы можете спокойно идти в зал. Четвертый раунд, господа. Поговорим об универсальности. Это способность носить белье где-нибудь еще. Перейдем к третьему номеру. Вы не получите маскировочного эффекта, если вы в плавках. Вы наденете нижнее белье, силуэт, который явно ничего не скрывает. Если начнется пожар, и вы выбежите в плавках на улицу, в них будет смотреться явно, что вы в трусах. Переходим ко второму номеру – брифы-боксеры. В них вы немного более закрыты. Если будет холодно снаружи, вы простоите немного подольше. Но смысл в том, что вы все еще в нижнем белье. Но номер один в этом списке – семейники. Некоторые люди могут сказать, «Эй, да он просто в шортах». Так и а если вы еще и в футболке, вышли через черную дверь, можете сказать, «Да я только с вечеринки, услышал сирену, подошел посмотреть». Наконец, пятый раунд, что нравится девушкам. На третьем месте расположились плавки. Возможно, они напоминают девушкам о младшем брате, который бегает в них по дому. По разным причинам плавки предстают перед девушками не в лучшем свете. Но я считаю, если у вас отлично сложенное, хорошо выглядящее тело, и на вас пара из хорошей качественной ткани, вы определенно можете их надеть. А на втором месте у нас находятся семейники. Множество девушек их любит. Им нравится, как они выглядят. Особенно, если у вас худые ноги. Так они придают вам немного объема в ногах и добавляют пропорции в туловище. Но на первом месте расположились брифы-боксеры. С большим отрывом практически каждая девушка, когда видит подобные трусы, думает, «Я их хочу видеть на своем мужчине». Особенно, если у вас очень достойно сложное тело, даже если вы немного большеват. Ну ладно, господа, финальный подсчет. Чем ниже счет, тем лучше. И на третьем месте с 12 очками находятся плавки. На втором месте с 11 очками – боксеры. И с огромным отрывом на первом месте со счетом в 7 очков брифы-боксеры. Итак, на мой взгляд, брифы-боксеры самые оптимальные. Но вот в чем дело. Это мое мнение. Вам нужно выбирать самим и делать правильный выбор для себя. Потому что идеальная пара нижнего белья зависит от самого мужчины, от его нужд и его фигуры. Напишите в комментариях, какая пара нижнего белья идеальна для вас. И я увижу вас в следующем видео.